Для бизнеса и образования уже настало 2019 год, наши дни. С момента запуска межгалактической миссии Easy Business комьюнити» прошел один год. За это время мы проделали путь в тысячу световых лет, освоили 146 стран и объединили 85 тысяч жителей Земли. Создатели миссии сосредоточили все силы на открытии новых планет в измерении хай-тек образования и бизнеса. Разум и процветание человечества спасены. При содействии сверхобученных специалистов Земля не осваивают новые планеты – Главным топливом на нашем пути стали результаты каждого, кто присоединился к нашей миссии. Только объединившись, мы откроем вселенную бизнес-возможностей и воплотим великую идею, которая меняет мир. Мы определили наш курс и уверенно двигаемся к поставленным целям. Наш полет только начался. Создавай свою команду и двигайся вместе с международным сообществом EasyBusy. Сообщество Easy Business Community начинается с тебя. А ты готов к большим открытиям?